Всем привет, ребята, фишечка вторая у нас полетели в Фортнайте, извините за звуки и клавиатуры, просто у меня микрофон сильно чувствительный, и я постараюсь это очень сильно исправить, так что извините, меня. сразу выпускаю это видео в этот же день, когда и выпустил первую часть, потому что я завтра еду в Бельгию, ну, наверное, у вас это будет уже завтра, да, вот, так что я завтра выложу видео, так что сегодня, видите, вы смотрите это видео. Так, вторая фишечка у нас полетели, это... Не фишечка, а как научиться вот так вот делать. Смотрите, вот так вот ставите и как бы, ну... Короче, поднимаетесь вот так вот по лестнице. Ну, короче, это как бы какая-то типа мини-лестница. Смотрите. С, давайте медленно вам покажу, чтобы, ну, как бы, новички все понимали. Ставите лестницу так. Потом ставите пол вот сюда вот. Ставите так, так. Прыгаете. Ну, то есть, смотрите, я сейчас неправильно сделал. Ставите так, так ставите пол и ставите сразу лестницу то есть смотрите вы когда поставили лестницу поставили сюда стенку поставили сюда вот эту ну, стенку раз стенку 2 потом вот так вот э, получается в прыжке вот так вот просто ставите в прыжке ставите пол и в этот же момент сразу лестницу да? и повторяем то же самое то же самое, абсолютно по кругу. Так же самое надо делать. Вот, вот ставите лестницу и поехали. Так же самое по кругу. Но ну, я, конечно, себе усложняю, да? Чуть-чуть вот такими вот образами. Ну, можно еще в другую сторону. Я сначала вам рекомендую получиться сначала в, в правую сторону. Да, то есть ставите ставите пол. Я застрял, Ставите пол, лестницу и как бы в правую сторону начинайте строить. А в левую там уже сами разберетесь. Там такая же самая... Штука только надо. Надо просто ставить э, ну, камеру просто в противоположное расстояние. И вот, в принципе, так. Если вы хотите полное видео на 20 минут по, по, по всем фишкам Fortnite, которые я знаю, да, ну, половина из них, да, там, тот же самое, например, три да, там, как делается, например, да. То есть, все могу вам рассказать, там, карты всякие, все покажу вам, короче. Вот, так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Ваня. Всем удачи и всем пока-пока!